Привет, друзья! С Вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я делаю объемный, очень красивый бантик из атласной ленты. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы понадобится атласная лента шириной 5 см. Я взяла два цвета. Можно сделать и одноцветный бант нарезала две пары отрезков длиной в 23 сантиметра еще нужен небольшой отрезок его длина 12 сантиметров и еще один отрезок длиной 8 сантиметров в работе я буду пользоваться булавочками понадобится иголка с ниткой зажигалка и клеевой пистолет. Складываю ленты парами и обрабатываю связы огнем зажигалки. Наш бант имеет симметричную форму, поэтому петли нужно сделать зеркально отраженными. От края ленты я отступаю 9 см и складываю ленту вот таким образом. Фиксирую такое положение. И я сразу делаю две половинки банта, для того, чтобы вам было понятнее, как это делать. И чтобы никто не запутался. На правой детали короткий конец отворачиваю в правую сторону, получается треугольник. На левой детали поворачиваю короткий конец в левую сторону Вот зеркально отраженные детали. С этого момента мы уже не запутаемся. Теперь короткий конец опускаю вниз. Выравниваю срезы с краем ленты. Получается прямоугольник. И его я складываю пополам. Зафиксирую такое положение. На второй детали делаю то же самое. Теперь от сгиба, вот он внизу, вот, от него я отворачиваю ленту от себя и вверх. Получается еще раз один треугольник, а вот здесь прямой угол. И свободный конец поворачиваю влево, на себя и влево. А теперь вниз и уголок совмещаю с уже имеющимися внизу уголочками. Теперь на обратной стороне вот этот сгиб должен совпасть с еще одним уголочком. Вот сейчас я его подправила сюда и зафиксирую. Половинка банта готова. Это же делаю и со второй половиной. Совмещаю уголки, здесь уголок совмещаю со сгибом. И две детали готовы. Теперь можно прошить по основанию петли. И вот здесь обязательно нужно прошить этот уголочек. Здесь должно получиться три складочки вот они. и теперь закрепляю нитку. Точно так же прошиваю вторую деталь. Обе детали готовы и пока здесь будет греться клеевой пистолет, подготовим полоску ленты, которая будет предназначена для обработки серединки банда. Я просто скручиваю эту ленту рулетиком и делаю ширину примерно 9-10 мм. Обрабатываю срезы огнем. И эта деталь будет уже готова в дальнейшей работе. Теперь сделаю флажок из этого кусочка ленты. Складываю четверо. И теперь нужно срезать, отступив от края, 15 миллиметров. Срезаю такой дугой. Вот такая плавная линии обрабатываю огнем теперь складываю вдвое продавливаю центр и прошиваю Флажок готов, и можно продолжать собирать бантик. Склеиваю половинки банта. Теперь приклею флажок. и закрою серединку банта. Этот банк можно поставить на зажим для волос и можно украсить ободок или повязку. И еще я сделала бантик вот в таком цветовом реши... решении. Мне очень понравилась малиновая в сочетании с бордовым. Такие бантики получились у меня и обязательно получатся у вас. Я желаю всем творческого настроения. С вами была Ирина. До новых встреч!